Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, моего канала. Сегодня я вам спою песню. Очень старую, старую мою Песню о питерском беспризорнике Она была написана очень-очень давно В раннем детстве Когда я испытал все это Беспризорное детство Бродяжничество Нищету, голод-холод и будучи, когда я оказался в казенном доме, мне эту песню пришлось сочинить. Многие ее перепевали, многие ее изменяли, и до сих пор я посмотрел в интернете, меняет стиль этой песни, стиль. Вообще, строк моих. Не буду я сейчас говорить про все, то, что произошло в биографии с этой песней, но дело в том, мне одно только непонятно. Почему, когда ее люди исполняют, Радостные рожьи у всех на лице в исполнении. Друзья, купите папирос. Это разве исполнение? Тут оплачет сирота до слез. Ему обидно, что он такой холодный, грязный, неумытый, в холоде, голоде, не обогретый, продает папиросы. Каким образом он их достает, как чего? И тут, на тебе, даже кино это... И то показали, какая радость на лице. Что беспризорник, вот, он такой, так радостные люди, которые исполняют, да что вы делаете, творите. В общем, так. Перестаньте ухмыляться, издеваться над беспризорным детством, сирот. Вам этого не понять. Вы это не прошли. И соткнитесь навсегда что эту песню вы переделали. Вообще, это хамство. Самое натуральное хамство. А теперь послушайте песню в исполнении автора. Итак, прошу внимания. Песня о питерском беспризорнике. Но не папиросы. Купите, как ее назвал кто-то. Какой-то урод. Это песня о питерском беспризорнике. И все. Точка. Больше не нуждаюсь ни в каких помыслах и доводах. А теперь послушайте, пожалуйста, эту песню от самого автора. Беспризорник со слезами, крясивший под волосами, плачет сирота слезы, слезы, Он слепой и конопатый И на вид чуть-чуть горбатый Продают бродяга папиросы Петроград до да, хлеба и очей И холодные там ночи Мокрый беспризорник и босой он голодный, между прочим Он стоит, что-то бормочет И поет на языке родном Он голодный, между прочим Он стоит, что-то бормочет И поет на языке родном Друзья! Купите подпиросы, А подходи пехота и матросы. Подходите, пожалейте, Сироту меня согрейте. Посмотрите ноги мои босы. Подходите, пожалейте у меня согрейте, Посмотрите ноги мои босы. Мой отец погиб на проте, Воевал в штропной народе, А у мамки душу Бог собрал. Брат родной где-то на плоте, а сестра в казенном гонете, Сам я с детства зрение потерял Брат родной где-то на флоте А сестра в казенном гонете, Сам я с детства зрение потерял Друзья, я ничего не вижу Подходите, все, кто меня слышит Подходите, покупайте Сироту не обижайте Дайте мне тепло, уют и крышу. Подходите, покупайте Сироту не обижайте Дайте мне тепло Уют и крышу. Беспризорник за слезами, грязик их волосами, Плачет сенатар, Роняя слезы. после боя и конопатый, И на вид чуть-чуть горбатый, Продает бродяга. Папиросы Он слепой И конопатый И на вид чуть-чуть Горбатый Продает броняка Папиросы Друзья Купите Папиросы А подходи прихода И матросы подходите, пожалейте, сирот у меня согрите посмотрите ноги мои боссы. Подходите, пожалейте, сирот у меня согрите, посмотрите ноги мои боссы.